Всем привет! С вами Валентин. Сегодня я хочу показать вам, как я буду точить вот такой вот ножик. Дал мне его мой знакомый. Вот он. Очень красивый нож. Я не знаю, как он называется, что это за фирма. Потому что никаких надписей нету. Вот. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Значит, знакомый попросил его подточить. Мы немножко просто подправим кромочку. Подточим. И делать мы это будем обычной наждачкой. Сейчас я вам покажу, какой. Значит, у меня есть вот такая наждачка. Она очень мелкая. Есть мелкая, есть более крупная. Вот мы видим, например, лист нуждачки и например это 500 зернистость и так вот этот плоть с разным шагом аж до двух с половиной по моему у меня самая мелкая вот она такая меленькая совсем а нет извиняюсь даже у меня самая мелкая это 3000 -я. Заточим и я вам покажу, как это будет выглядеть. Процесс такой. Мы берем линеечку обычную, вырезаем полосочку, клеим ее, наждачку, вставляем в станочек и точим по принципу, как камнем. Вот. Что из этого получится, я вам покажу окончательный результат. Все, приступаем к работе. Поехали. Клеим скотч, чтобы не царапать само лезвие, сам клинок. Значит, что у нас получилось? Видно, да? Тут были сколы. Я их немножко подправил, но не убирал полностью. Не хотел. Заняло бы много времени. Надо было немножко кромку переточить бы. Так, снимаем скотч. Значит, немножко расскажу про нож. Раз уже он попал мне в руки. Вот. Итак, общая длина ножа. 23 сантиметра длина режущей кромки 11 вот до сюда так толщина обуха в самом толстом месте ровно 4 миллиметра рукоятка сделана из дерева со вставленными такими кольцами И здесь есть такое вот полукольцо для пальца. Очень удобно ложится рука. Ножик очень удобно лежит в руке тоже. Отполированная рукоятка хорошо. Нож, конечно, классный. Так, немножко его. Всем спасибо за внимание. Точим по принципу от большей зеленистости к меньшей. Вот такой вот бюджетный вариант, как заточить можно ножик в домашних условиях. Все, всем спасибо. Пока-пока.